Народ, всем привет, добро пожаловать на стрим Сегодня мы сейчас разберем, что у нас изменилось в новом ранговом сезоне Он по-прежнему будет во взломе, но те изменения, которые сейчас произойдут, это вдохнет вторую жизнь реально в этот режим Новые изменения у нас будет в патче 0.19.0, я думаю, что новый патч будет через неделю Потому что уже значит, где-то будет на 8 марта, может быть 15, но я лично лангую, что будет 8 марта так вот, новый ранговый сезон называется «Новая стратегия», и это в полной мере отражает те изменения, которые там произойдут. Если игра будет быстрее, до нужно выиграть 4 раунда, а количество получаемого опыта становится прежним. Перед каждым раундом можно подготовиться в зоне высадки, взломщик не нужно будет устанавливать прямо на сервер, его можно распить в пределах зоны. В общем, наш режим э, ранговых боев теперь по факту превращается в обычный режим бомба, который есть в Counter-Strike, Battle Team, Warzone, во всех остальных играх, где есть обычный режим обычной зона, где можно устанавливать. Потому что сколько раз было, что ты подходишь к серверу устанавливать, где-то маленький прострел, тебя начинают валить, потому что тебя против не ждет. Сейчас достаточно просто зайти в зону установки, все, контролировать станет гораздо сложнее. Что, были, что было исправлено, какие были недостатки, и реально соглашусь, что это реально были недостатки. Трата времени активно фазы боя на подготовку в начале раунда. Согласен. Точки установки были фиксированы, команде защиты было проще их контролировать. Ну, в принципе, что я только что сказал. Неравное количество сыгранных раундов за атаку и оборону. Команды могли сыграть на 3 раунда больше, чем за одну сторону. Все по факту. Долгие матчи в сравнении с остальными режимами. Согласен, если ты заходишь в ранки, ты меньше фармишь. Люди хотят играть и фармить одновременно. Одну тушить и в том числе не хватало спецсредств и резервов для комфортной игры. Тем более сейчас у нас это ограниченное количество, поэтому правильно сделали, что сократили. По поводу зоны высадки. Теперь точка возрождения. команд в начале раунда будут определяться э, безопасными областями. Зона высадки в начале раунда. Это эти зоны закрыты. У игроков будет 20 секунд на восполнение боезапаса. Использование резервов, принятие тактических решений после чего зону высадки можно покинуть. соответственно, мы загружаемся, у нас есть там 20 секунд, чтобы мы спокойно перезарядились, да, вос восполнили там какие-то те спецсредства, восполнили себе стамину. в общем полностью восстановились, немножко обсудили, куда пойдем, как будем действовать, а не сразу со старта бежать и что-то там пытаться сделать. 20 секунд нам это даст, в полной мере восполнить. А, соответственно, в зоне действует эффект бессмертия, можно перемещаться, стрелять, использовать средства и способности лучше, блин, вот, вот эти вот ранги, это будут наверное лучшие ранги за все время, вот реально лучшие ранги за все время. Ну, мое мнение, вот эти изменения прям, ну прям кардинально все меняют. А вот особенно полезным наведению будет у противника с низкой скоростью передвижения, они ему смогут успеть пополнить бензопарас, приблизиться к краю зоны высадки и так далее. В общем, тир очень просто. Если ты был более медленный, у тебя будет больше возможности быть динамично со стаминой, сократить себе путь за, за счет того, что ты дойдешь до крайней зоны высадки и тому подобное. Зона установки. Вот это прямо одно из самых лучших нововведений. Ну мало того, что количество матчей снижается для победы, так еще и зона установки мин у нас. Точнее, ну у нас не мин, у нас по-другому называется. Мы там сервера. Давайте посмотрим. а В старой версии взлома команда защита могла прибегнуть к тактике в ожидании серверов. Ну, свете я обсуждал Рада там. Вот. А, зона установки. Это область вокруг серверов, в пределах которых можно установить взломщик. Во время активации взломщика обе команды будут видеть заполняющийся маркер зоны установки. После активации маркер переходит на сам взломщик. Ну, соответственно, мы сразу видим, что идет установка. Блин, это шикарно. Ты можешь сесть где-то вот, ну, не, Мышку не видите. Где-то здесь можешь сесть, просто, можешь здесь установить. В общем, в любую точку можешь сесть. Это просто шикарно. Кстати, да, вот эта анимация установки взломщика. Видите, антенна, Wi-Fi нормально, на расстоянии может ловить. Все логично. Единственное анимация такое ощущение, что она поставлена не до конца. Либо при, по факту так получается, что он оставит, там ножки, и мы просто вбиваем в землю. Мне кажется, он встанет и больше ничего не изменится. Но хотелось бы, что -то, чтобы еще что-то произошло. Какая-то маленькая еще анимация была. Введение зоны установки позволит команде атаки тактически подходить к выбору позиции. Теперь сновчик э, будет устанавливать в будет проще, поэтому увеличие время остановки до 6 секунд. Ну, 6 секунд блин. С одной стороны, это, конечно, долго. Но с другой, стороны, с другой стороны, за счет того, что тебе гораздо проще и безопаснее его ставить, почему, в принципе, нет. Ну, то, что изменили внешний вид взломочки и анимацию установки это прям красавчик. Прям подошли, да? Не просто там бросил, а вот прям, прям нормальный счет и при... вообще, не знаю. Чтобы я не считал, что где-то это подлизон, но как по мне, реализовано прикольно. Даже нового правила: мы сократили число раундов для победы до 4, -х. максимальное число раундов до 7. При смене сторон каждые 3 раунда это позволит игрокам легче распределить резервы и спецсредства в течение матча, а также сделать игру менее затяжной в сравнении с остальными режимами. Также не будет складываться, а также не будет складываться ситуация, при которой одна команда сыграла 6 раундов за атаку и только 3 раунда за оборону. Мне кажется, не они прислушались к игрокам. Ну, если честно, многие там говорят, я уже слышу, что вот, они взяли этот режим с другой игры, по-моему, War Warzone, да, если не ошибаюсь. Нет, может быть, я путаю. А, Valorant, Valorant, по-моему, взяли. Честно говоря, максимально насрать. В какой игры, то берут разработчики нашей игры, либо вообще любые разработчики. Если это в какой-то игре хорошо работает, мы не плевать это взяли. Главное, чтобы хорошо работало у нас. Потому что если они берут хорошую идею и делают ее хорошей у нас, они лучшие. Это не новое, кто-то это не это не выдумали, не где-то взяли. Какая разница? Если это хорошо играется, это отлично. Но это лично мое мнение. Потому что есть люди, которым реально вот это там взяли, и не могли что-то другое придумать. И Это хорошо работает. Хотя бы сделать то, что уже хорошо работает, перенесут это хорошо. Потому что можно взять хорошую идею и убить ее у нас. Но судя по тому, что я вижу, вроде как все нормально. Прям верится-верится в ранге. А, так, и давайте посмотрим. А, 7 это максимальное количество раундов, которые мы играем. 4 раунда надо для победы. И каждые 3 раунда смена сторон. Все укрытия восстанавливаются. Это, в принципе, логично. Это хорошо. А, 20 секунд это фаза подготовки в зоне высадки. Мне кажется, мне кажется, это достаточно. Чтобы спеть и поговорить, и все восполнить. И 3 минуты длительность одного раунда. В самый раз быстрый динамичный режим взлом у нас 6 секунд для установки взломщика соответственно 5 секунд для того чтобы снять взломщик и 45 секунд это все действует шикарно вот мы видим пример карты на караван сарае в принципе тут нечего объяснить все, все, все неплохо все неплохо стандартно и неплохо мне, мне лично нравится и по поводу наград обновленного режима, как и в прошлой версии режима всего можно получить 1300, ну в общем стандартно. Ранда стало меньше, так что было увеличено количество опыта за каждый раунд, тут в этом претензий вообще никаких нету. Еще будет подробность какие-то по этому сезону, но блин, это прям, прям вот, ну напишите в комментариях, что вы думаете, в чем они правы, в чем не правы, хорошо ли, или плохо то, что они сделали, как по мне, пока претензий я не вижу. Ну лично по мне претензий нет. Но, слава богу, в этот ранговый сезон я попадаю, буду спокойно играть. Поэтому обязательно заходите на стримы. Напоминаю, что есть у меня канал про кино. Заходите, чекайте. Ссылочки есть над всеми видосами. Ну, с вами был Димон. Пока-пока. Жду ваших комментарии.